Ребята, всем привет! <coughs> Занимаюсь в, Вер... в Евразийской Академии предпринимательства на 10 потоке по курсу Риэлтор Профессия Бизнес. Занимаюсь, зашла на поток 2 сентября на занятия, сегодня 17 сентября. За это время у нас было два занятия. И два занятия с обратной связью. Вчера было третье занятие. К сожалению, оно у нас прервалось к моему великому к сожалению. Потому что очень нужны скрипты, которые нам Даша не смогла вчера дать. Но ладно, сегодня мы дождемся наконец-то этого. За это время запустили сайт. Сайт запускали. Все с точностью, как рассказывал Антон. Антон рассказывает просто великолепно. Служба поддержки, служба заботы поддерживает, как может, на все вопросы отвечает. В Телеграм кипела работа, пока создавали сайт, побольше 800 объявлений, больше 800 вопросов возникало. Телефон просто взрывался. Голова вообще от новых слов от дум как сделать сайт лучше красивее и в общем кипит спать не получается и хочется делать действовать особенно Даша заряжает когда она из нее куча эмоций куча информации все очень полезно все очень интересно очень нравится занятие сейчас могу честно говоря похвалиться на... Создала сайт на сегодняшний день, сегодня в третий раз запускала сайт, там правила все, Антон разбирал на обратной связи, исправляла я ошибки свои, сегодня опять понижала ставки, закинула очередную тысячу. Но я сегодня была просто очень рада и удивлена. Сегодня пришли четыре заявки по моему сайту. Я прямо вообще... Сегодня они пришли уже, правда, поздновато вечером. Я ездила сегодня в городе, была, занималась тоже работой своей, которую тоже не бросишь. Но когда я приехала и посмотрела, они пришли вот в 5 часов две последние заявки, и две пришли заявки в районе там двух часов, я просто счастлива. Я думаю, что вообще, кто сомневается, не сомневайтесь, идите на поток. Люди работают прямо вот с полной отдачей. Очень советую идти, не раздумывать, не сомневаться. Желаю легких сделок, хороших клиентов и ощутить себя в этом я не знаю, как это назвать, в этой буре просто какой-то, когда страсти кипят, вопросы кипят, все отвечают, все спрашивают, все интересуются, все очень клево. Желаю всем всего самого наилучшего.